Зеркало PrimeX 108 на Android. Аналог заводского зеркала со множеством дополнительных функций. Включив заднюю передачу, 8-дюймовый монитор отобразит видеосигнал с камеры заднего вида и позволит Вам припарковаться в любом месте. Зеркало оснащено функцией двухканального видеорегистратора. Что это значит? Зеркало ведет запись двух камер одновременно. Разрешение видеозаписи Full HD 1080p позволит рассмотреть мелкие детали на видео, такие как номерные знаки автомобиля и другие. С помощью GPS-антенны вы сможете пользоваться любым навигатором из Google Play Маркета, а 3G и Wi-Fi сеть даст возможность пользоваться онлайн-сервисами, просматривать ситуацию с пробками в онлайн-режиме и выбирать оптимальный маршрут для поездки. Благодаря беспроводным сетям Wi-Fi и 3G вы всегда сможете оставаться онлайн, пользоваться интернетом в пути, а благодаря функции «Режим модема» раздавать интернет пассажирам по сети Wi-Fi. Вы сможете совершать и принимать звонки прямо из вашего зеркала. Для этого достаточно соединить ваш телефон с зеркалом по каналу Bluetooth. Ну и, конечно же, музыка, видео, фото, разнообразные приложения на Android – все это и многое другое станет доступным для вас в зеркале PrimeX 108. В зеркале реализована функция голосового управления OK Google. Вот как она работает. OK Google, включи Яндекс Навигатор. 8-дюймовый монитор с высоким разрешением позволит просмотреть качественный видеоролик или файл записи видеорегистратора. И все это в размере заводского зеркала. Четырехъядерный процессор и гигабайт оперативной памяти обеспечивают зеркалу PrimeX 108 максимальный уровень производительности и многозадачность, а чувствительный и быстрый на отклик тачскрин предоставит комфортное ощущение при использовании зеркала.